Скажи поднаприджься. Поднаприджься. Ну, сколько я тебе заплатил? Правда. Ну, скажи, сколько Миллиона. я тебе заплатил? два-два с половиной? Миллиона. Ну что, гонишь, что ли? если. Ну, 140 у меня было. У тебя все сошлось? Угу. Правильно? Ну, итог сошелся. Наверное. Итог на 25 тысяч. Их, их можно просто не платить. Правильно понимаешь? Ну. Это уже лично, так скажем, можно, да. Вообще они как ну, какую-то франшизу купили, не будут платить, им вообще охренели. Но это Челябинск, ребята, простите. Тут экология плохая, живут мало, поэтому надо действовать быстро. Если вы с Москвы, вам не надо поднавигаться, это чисто региональная штука. Смогут смотреть женщины и дети. Мы забили, на самом деле, просто вместо форму вместо пятерки 80 и... 12 вместо 20. Конечно, и цифры, и ограничения в голове. Факту, фин модель посчитал со мной, пообщался, ну сколько минут? 30, наверное. И в принципе у тебя есть концепция развития, концепция, чтобы заработать 777 тысяч рублей. И лучше эти деньги мне ну, гораздо будет эффективнее, мне кажется. Итак, привет, меня зовут Ившин Николай, я провожу финансы интенсив. Это... Меня зовут Антон. Чем занимаешься? У меня фирма по услугам геодезическим, кадастровым и инженерным взысканием для строительства или физлиц, или юрлиц. Угу. Ты оказался в Челябинске, я тоже оказался в Челябинске, мы еще недавно познакомились, да, там через общих знакомых. А, ты почитал фильм «Модель», что у тебя получилось? Ну, когда я считал свой фильм «Модель», что я понял, что у меня в фильме очень все плохо. Ну, И сколько? Минус... Давай э, мы любим цифры, да? Минус 140 у меня было. Вот, минус 64 тысячи а, у тебя 64. получилось. Да, то есть Антон приходит ко мне, говорит, Коля, надо все срочно решать, у меня минус... 64 тысячи, то есть он работал 5 месяцев и посчитал, что у него минус 64. А мы с ним посчитали, как правда у него до декабря, у него реально минус, ой, плюс 160 тысяч по месяцу, то есть он зарабатывает эти деньги. А дальше что мы с ним, ну за счет чего это получилось? За счет того, что ну, ему отдали дебиторку, да, uh -huh. там 500 тысяч, а плюс у него есть тендерный отдел, там еще где-то плюс 300 тысяч. Ну, в общем, эти месяца, ну, ну, как бы выдали. Я ему говорю, ты зарабатываешь, получается, там 160 тысяч, за 5 месяцев ты заработал, по-моему, 740. А ты говоришь, где эти деньги? Я говорю, ну, ты забрал 200, плюс у тебя январь, февраль, март не было клиентов, да, ну, uh -huh. особо, да, там были мелкие клиенты, и ты, ну, как бы, и ты в постоянные расходы, постоянных расходов у тебя где-то 73 тысячи, плюс ты давал своему напарнику, да, ты их отдал, у тебя все сошлось. Угу. Правильно? Ну, итог сошелся, Итог да. сошелся прям в твоей реальной жизни. ничего кайфанул, что ты даже чуть-чуть заработал, да, там? Конечно. То есть в итоге твое предприятие дало то, что ты с партнером забрал по сотке, у тебя есть еще 150 тысяч твоих, ну, угу. твоих личных, да, ну, пополам так скажем. То есть сколько-то там постоянных затрат останется купить. Дальше, что мы делали? Вот, просели за январь-февраль, вот я посчитал, что это ну, три а, месяца, ну, которые они не продают. Ну, типа, не сезон. Угу. Дальше, что мы сделали? Получается поменяли уменьшили О, постоянные затраты, затраты. Да. да ну есть роялти, которые я не понимаю что такое антон понимает да мы уменьшили ее на 25 тысяч их, их можно просто не платить правильно понимаю ну, это уже лично это скажем можно да вообще ну, они как ну, какую-то франшизу купили не будут платить им вообще хренили но это челябинск ребята простите тут экология плохо живут мало поэтому надо действовать быстро дальше в переменных затратах такая штука что ну, геодезия это 100% за, ну, за учетом геодезиста. А, дальше конверсия заявок 5%, что в принципе можно ее увеличивать. Но там не те деньги, которые не тратят. Поэтому мы а, пошли другим способом. Тут, а, ну, немного данные другие, а, этот расчет я покажу. Но в итоге что мы сделали? Мы повысили. Ну, вот мы не начали платить royalty 25. Ну, пока на бумаге, да, помните, я говорю, что сначала надо победить на бумаге. Дальше мы повысили средний чек с 36 тысяч до стоят с рублей до 39, ну по сути мы там на 2 900 стали больше платить. И в принципе Антон мне говорит, реально то, что можно с 8,2 заявки все-таки сделать 12, да? Ну, ну подна... прям... поднапречься, да, прям... в принципе. Скажи под Поднапречься, одно место. Да, если вы с Москвы вам не надо поднавигаться, это чисто региональная штука. Ну да и ладно, да. И будет совершенно ну, другой результат. Будет план на месяц 337 тысяч рублей. И какие-то месяца не сезонные уже у него будут покрывать. И они уже смело по, ну, с партнером смогут там по 100, по 120, там, по 150 в месяц забирать. И ну, копить какой-то страховой взнос. Вся, правильно я говорю. Mm -hmm. а, дальше. Что мы поняли? Ну, что у него есть, ну, расскажи, да, там у тебя есть физлица, да, юрлица. работаем с физлицами, юрлицами и также ну, и тендера. И муниципалы. тендера. А, ну, как бы, чтобы сделать одно юрлицо и физлицо, в принципе, энергии, сколько надо затратить? Ну многовато и тут, но ну, а пропорционально, чека, что, чека разный будет. Ну что физлицо сделать, что юрлицо сделать, одна и та же, ну, ну, можно сказать, да, немножко. да Ну ладно, но чек... целое, одна десятая это юрлицо, одна целая ну, энергии это физлицо. И вот я ему говорю, а нафиг тебе физлицы, ну как бы зачем они тебе нужны? Он говорит, ну они покрывают там мелкие расходы. Я ему говорю, давай посчитаем итоговый документ, что у тебя будут все юрлицы. Он говорит, платит они примерно пятерку, я ему говорю, а сколько нужно сделать этих юрлиц, чтобы, ну, прям вообще замотаться, вообще, ну, просто, он говорит, ну, 20 надо сделать, это просто нереально капец, потому что 12 чеков, это вот, ну, нормальная, да, для него составляющая, и то ему надо поднапрячься там, а 20 чеков, это вот, выше, да, почему ты улыбаешься. Правильно я все говорю? Я не обманываю людей. Да, нет, конечно. Ты пацана, вот сколько я тебе заплатил? Правда. Ну скажи, сколько я тебе заплатил, чтобы ты сюда припер. Чтобы... Ноль. Это я замчаю напросил. Да, скоро он мне заплатит денег. В общем, ну ладно. В общем, он делает 20 чеков по 5 тысяч. Это будет грустно для тебя. Да. Это ну ты прям ну как бы устанешь от этой работы. Ну, просто она заберет всю твою энергию да, время, правда, и ты не будешь время посвящать своим мечтам, семье, там, в общем, каким-то, серфингу, угу. тоже это все вычеркнешь. 20 сделок, по пятере сделаешь. И мы пришли к, ну, как бы, к четким цифрам, сколько он заработает при этой штуке. А, ему хватит с партнером, это делить еще на двух партнеров нужно, По 245 рублей они заработают. Отсюда напрашивается вывод, что средний чек по факту можно сделать не 39, а больше за счет того, что просто тупо с Юриками работать и наделить на тендерный отдел. Что всех физиков... На второй план. Культурно назовем их. На второй план. Окей, нас могут смотреть женщины и дети. Молодец. В общем, ну концепция такая, да, что нужно повышать средний чек, от физиков нужно постепенно избавляться. То, что нужно 12 чеков от 39 тысяч минимум, вообще это прям край, то есть 39 тысяч уже физик не проходит, я правильно же понимаю? Да, да нет, конечно. Потому что они уже все, они идут, то есть средь, ну, маленький, самый минимальный чек я бы сделал 39, и сконцентрировался бы на Юриках и на этом, и по сути, ну, те же продажи тебе бы дали, ну, а сколько, вот, допустим, давай посчитаем, сколько Юрики, ну, сколько от Юриков прям средний чек, вот мы хотим на 12 чеков выйти, а сколько юри ну, юридическое лицо платит за чек? Ну, вот Такая самая минимальная сделка, ну 100 тысяч у нас идет. Самая минимальная, вот смотри, мы не 5 тысяч, а нет, 60-60 было с Ну, давай в среднюю 80, да? Там, ну, да. В среднюю угу. 80, то есть 100 и, там, и 60, это где средняя 80. То есть мы сейчас что делаем? Мы, мы сейчас что делаем? Мы забили на самом деле просто формулу вместо пятерки 80 и 12 вместо 20. Но как вы думаете, человек зарабатывал 160, в принципе, он поднажмет, в принципе, сделать то же самое, что для юриков, для физиков, но прям контрольный он бахнет по юрлицам. Как вы думаете, сколько ты заработаешь ну вот при вот таких вот показателях? Ну, как бы подустанешь, поднапряжешься немножко, физиков будет меньше, физики же тебе больше голову клюют. Да, и одинаково. Одинаково? Просто смысл на них тратить энергию за мелкие деньги. Правильно я понимаю, что 5, что 80, в принципе, одна и та же ху. Ну, ситуация вообще по трудозатратам, по договорным отношениям, по бухгалтеру, по геодезии, по всей этой хрине? Ну, геодезия немножко, может, заморочена, но не, не так много. Все, понимаю. Так, было 160, сейчас сколько, ты думаешь, будет? Ну, я думаю, где-то 2 Два? Два с половиной. Что два с половиной? Миллиона. Ну что, гонишь, что ли? Если 12 умножить на 80, это все уже 960. Ты в облака-то куда сильно улетел? Ну, мало ли. Я ну, ладно, видишь. он просто, видимо, это шернулся после вчерашнего интенсива. Вот, ну, будет 777 тысяч рублей. Ну, 779. Вот, и это показатель, который, в принципе, у тебя есть пропускная система 12, и ты немножко напряжешься. В принципе, ты uh -huh. этих клиентов найдешь. В принципе, ну, ты бы заработал там не 700 тысяч за 5 месяцев, ты бы заработал 3 800 за 5 месяцев. Представляешь? Ну, как бы, и там уже можно, ну да. Ну, в принципе, этот план выполним. У тебя пропускная способность для этого есть. В принципе, у тебя есть гидазис В принципе, ты можешь найти через тендера Юриков, через Директ Юриков, вообще сконцентрироваться на Юриков, сделать прямые встречи на Юриках. вот это самое главное. И директно сейчас перенаправил только на Юриков, отключил все физики. Так, и главный вопрос: а какой непонятной ситуации ты занимался пять месяцев? Почему-то, ну, как бы, ну, ну цифры тебе мешали, или что тебе мешал? Что мешало? Конечно, и цифры, и ограничения в голове. Это все. Да что ты говоришь? Ты по факту фин-модель посчитал, со мной пообщался, ну, сколько минут? 30, наверное. И в принципе у тебя есть концепция развития, концепция, чтобы зарабатывать семьсот тысяч рублей, концепция, ну, на каких юриков там тебе mm -hmm. нужно настроиться, сколько тебе нужно чеков, сколько тебе нужен средний чек, ну и что, в принципе, на трейлете надо отказаться, потому что, ну, плати лучше эти деньги мне, ну, гораздо будет эффективнее. Мне кажется. Да, согласен. Ну, ладно, такой вывод, что ну, деньги нужно платить мне, ну, хотя бы делить их наполовину, отдавать мне, и у вас будет все гораздо лучше. Все, до встречи в эфире. Тебя видно.